Александр Иванович Куприн. О том, как профессор Леопарди ставил мне в голос. 1894 год. Да, с господа, поставить правильный голос ⁇ это не фонтезюма, и не баран начихал, и не кот наплакал, и не таракан. Я уже не помню, что такое там наделал таракан. А я испытал, знаете ли, это удовольствие собственным животом, спиной и горлом. Меня в это пагубное дело втравили, понимаете, мои знакомые, у которых я на маленьких семейных вечерах так себе кое-что пел. «Проведемте, друзья», «Нелюдима», «Не искушай» и другие домашние штуки. Вот они мне и стали твердить в одну дуду. У тебя голос, голос, понимаешь, голос. Смотри теперь повсюду, открываются голоса. Был себе обыкновенный адвокат, или письмоводитель, или булочник, или портной, или учитель чистописания. А глядь, открылся голос, и он теперь тысячи загребает, и всемирная слава. Главное, надо вовремя голос поставить. Иди к профессору Леопарди. Он чудесно ставит голос. Первый мастер». И вот я, знаете, пошел, явился, встречает меня сам профессор. таки, знаете, понимаете ли, мужественный итальянский старик, вершков девяти ростом, на голове грива, золотые очки, испаньолка. Поговорили с ним о том, что искусство петь – это великое искусство, что поставить голос – это не таракан и так далее, и что в этом деле самое главное – терпение и прилежание». Затем маэстро спрашивает меня. Итак, начнем. Начнем, профессор. Фей готов? Да, да, отвечаю. Я так не уверен, отвечаю. Совсем готов? Да. Испытаем сначала теофрагма. Держись!» «Понимаете, не успел я моргнуть глазом, как он наносит мне зверский удар кулаком под ложечку. Что-то в животе у меня делается. Уф! раздеваю рот, не могу вздохнуть, сгибаюсь, знаете, пополам, сажусь на корточки. Вся комната плывет мимо меня в какой-то зеленой мути, а по ней вертятся огненные колеса. Профессор приподнимает меня». Ласково треплет по плечу, дает стакан воды. «Ничего, Муэмми! Ничего, ничего! О, совсем старовый диафрагм! Другой ученик лежит на пол, как один кадавр! Теперь открой немножко рот! Так, еще немножко!» О, этих четыре зуб, долой, прочь, совсем прочь. Гланды вырезать, язык подрезать, маленький язык немножко чик. Потом он, знаете, потащил меня к пианино. Теперь попробуем колос. Пой вот так. Ну, я, конечно, не так, не так, твой поет, как кровь. «Пой еще один раз!» «Я, понимаете, на него вовсе не обижался, что он мне тыкал. Я, знаете ли, заранее слыхал, что он всем любимым ученикам говорит на «ты». А если на «вы», то, значит, никакой нет надежды. «Пой еще один раз!» «Пою!» «О, черт побери! У тебя ни кош, ни рож, ни войкс!» «Упирай звук на диафрагму!» «Пой так, как будто у тебя живот палит!» Пою. «Не так, не так! Служитель, принесите один полотенце. Приходит служитель. «Понимаете, этакая суровая небритая фигура, вроде сторожа из анатомического театра, на лице мрак и отчаянная решимость». Меня обвивают вокруг талии полотенцем, профессор берется за один конец, служитель за другой, опы убираются ногами мне в бедра и тянут каждый в свою сторону. «Пой!» — кричит профессор, «глубший звук, ниша, ниша, на диафрагму!» Кровь бросается мне в голову, я чувствую, как краснею, потом синею. Глаза у меня выкатываются наружу, и наконец я хриплю, как удавленник. О, -о, -о, -о я так и знал, тенор деграция Теперь попробуем свободный звук. Высунь ваш язык. Я, знаете, повинуюсь. Профессор тем же самым полотенцем обвертывает крепко мой язык, вытаскивает его наружу до соприкосновения с верхней пуговицей жилета. ой пою, понимаете, кашлю, давлюсь, но пою. «Теперь развяжем немножко челюсти, открой рот, открываю, он захватывает рукой, как тисками, мою нижнюю челюсть и начинает махать ей сверху вниз, точно действуя насосом, вверх-вниз, вверх-вниз». Ой, бе бе бе бе бе Потом он велит мне лечь на пол и говорит, испытаем дыхание. Держи одну ногу вот так. Фа! Держите прямо, как один паровоз. Тогда, знаете, он кладет мне на грудь огромную книжищу, на нее другую, третью, четвертую, пятую, шестую тяни. У-у-у! Тогда он, понимаете, поверх книг заваливает меня чемоданами, ящиками, подушками с дивана и сверх всего этого садится сам, своею персоною, на меня. Я не выдерживаю, прощу пощады. Профессор, по-видимому, доволен мною, потому что, знаете, эдак потирает руки. Теперь последний экзамен, вот фенский стул, полезай под стул и садись там». «Но, профессор, это же невозможно! Молчать! если ты сумеешь петь, сидя под стулом, ты сумеешь петь во всякой другой позицион!» «Понимаете, никто не верит этому, когда я рассказываю, но, ей-богу, я умудрился залезть под обыкновенный венский стул и сесть там, скорчившись в три погибели, а профессор сел сверху на сиденье и крикнул мне, «Пой!» «Что именно петь, маэстро?» Что хочешь, пой, все, что хочешь, ари, дуэт, квартет, пой до тех пор, пока я не окончу курить мой сигар. И вот он, знаете, закуривает огромную австрийскую сигару, а я начинаю петь, сидя в таком положении, как сидит музейный недоношенный младенец в банке со спиртом. Я пою весь первый акт из Фауста, эпиталаму из Нерона, пролог из паяцев, куплеты тора вечернюю звезду из Тангейзера. Он все курит, тогда, я, знаете, говорю это кропко. «Не могу больше, маэстро!» Тогда он встает, приподнимает стул и дает мне такой пинок ниже спины, что я, понимаете ли, чрезвычайно долго скольжу в сидячем положении по паркету, пока не упираюсь головой в трюмо. Наконец, в недоумении становлюсь на ноги или печу. «Профессор!» «Да, профессор, черт вас побери, профессор!» — кричит он и на этот раз, кричит чисто по-русски. «Да, я профессор!» – без малейшего акцента кричит. Но только профессор вовсе не вашего дурацкого пения, а профессор атлетики, бокса, плавания и фехтования, имеющий глубокое несчастье быть однофамильцем вашего итальянского шарлатана. И так как ко мне ежедневно, благодаря этому несчастью, с утра до вечера ломятся вот такие козлетоны, как вы, то я твердо решился проучить хотя одного из этих идиотов. Вы можете, милостивый государь, жаловаться на меня куда угодно можете вызвать меня драться на любом оружии, начиная от пулемета и кончая французским боксом, включая сюда палки, рапиру и джиу-джитсу. Но теперь вон отсюда! Понимаете, что мне оставалось сделать-то? И я, знаете ли, пожал презрительно плечами и ушел. 1894 год.